Всем привет, дорогие друзья! Продолжаю выпуск обзоров по аэродропу, который проходит на бирже EOBIT. Здесь мы зарабатываем монет в доллар каждый день выполняя простые задания. Торги по монете стартуют в июне, плюс откроется фарминг, памп. Скорее всего, добавит инвест-бокс. Времени у вас еще много. Заходите, присоединяйтесь. Регистрация простая. Займет одну минуту. Больше от вас здесь ничего не потребуется. Подтверждать личность не нужно. КИС здесь не запрашивают. Все функции биржи доступны без верификации аккаунта. После регистрации заходите во вкладку Airdrop. Один раз получаете 300 монет за прохождение верификации. Нажмите выполнить, проверить, получить. Следующее задание за депозит, трейд, своп, 10 дайсов. Снял отдельное видео, ссылка на него в описании. Где показал как выполнить Сеть 4 за 2 минуты. отдельные видео, также ссылка в описании по заданию фарминг, как его активировать. Остальные по размещению Twitter, Поставь Facebook, ВК не работает. Думаю здесь объяснять не нужно. За видео в YouTube, TikTok, снимайте видео при желании и возможности и выкладывайте одно видео на две социальные сети. А в ТикТок сейчас можно загружать видео до 5 минут длительность которого составляет. Как видите, задания проверяются, монеты начисляются, задания по проверке пользователей. Статистика меня устраивает. Были статистики, люди писали здесь в чате, что больше всего, больше 50% у них отклоненный, не знаю почему. Но есть проверка осуществляется по описанию. То есть мы открываем Twitter. И смотрим, что должно быть в посте. Вот он. Текст для поста. Обращаем на это внимание. То есть текстовая часть, реферальная ссылка и несколько тегов. Их наличие означает выполнение заданий. То есть ставим Yes. Если нет, то соответственно No. За 10 сообщений в чате тут тоже начисляются. По 400 монет. Раньше было 200. Сейчас повысили. Есть смысл выполнять. Помогайте ответами на вопросы. По airdrop, например. Или задавать свои. Такие Комментарии типа, привет, пока, с добрым утром, здесь не прокатит, администрация следит. Моя реферальная ссылка будет в описании под видео, кто с мобильных устройств, отсканируйте а QR-код, пройдите регистрацию и выполняйте задания в социальных сетях и не только. На этом у меня все, всем пока.